В программе 1 s Розницы предусмотрена возможность печати для товаров, ценников и этикеток по определенным шаблонам. Чтобы открыть форму печать, этикеток и ценников, нужно зайти в раздел «Закупки», «Сервис», «Печать ценников и этикеток». Откроется форма «Печать ценников и этикеток». Поле «Магазин» заполняется по умолчанию.